Выбираем новый ноутбук. Если вы ищете новый игровой ноутбук, остановитесь на мгновение, прежде чем купить первый, который увидите. Не все игровые ноутбуки одинаковы, и вам понадобится тот, на котором можно запускать не только ваши любимые игры, но и новейшие. Что делает игровой ноутбук? Откуда вы знаете, что окупаете свои деньги? Сделайте ставку на графический процессор. Одна из самых важных функций игрового ноутбука — это графический процессор. Позже вы можете заменить некоторые аппаратные элементы, например оперативную память. Однако графический процессор является неотъемлемой частью материнской платы. Ищите новейшие видеокарты NVIDIA RTSC 30 gb или их эквиваленты Radeon. Это гарантирует, что вы сможете играть в видеоигры с самыми высокими графическими настройками. Процессор i7 или аналогичный. Следующий фактор, на который следует обратить внимание при выборе качественного игрового ноутбука, это процессор. Хороший графический процессор мало что может сделать без мощного процессора. По крайней мере, Получите процессор Intel i7 10 поколения или его аналог AMD Ryzen. Для полной мощности приобретите процессор Intel i9 или AMD Ryzen 9. Конечно, это повысит цену вашего игрового ноутбука. Проверьте размер и разрешение экрана. Всегда помните, что размер экрана влияет на две вещи: портативность и мощность. Чем больше экран, тем тяжелее становится ноутбук. Но это также означает, что появляется больше места для охлаждения и улучшенных и более мощных видеокарт. Экран меньшего размера легче его легче носить с собой, но меньше места для более мощного оборудования. Разрешение также является приоритетом. Вам понадобится экран с разрешением 1080p. Разрешение 4K отличное, но может замедлить работу. SSD для хранения и скорости. Прошли времена жестких дисков. Ищите игровой ноутбук с твердотельным накопителем. SSD. Они работают быстрее, обеспечивая более быструю загрузку. И вам не придется часами ждать при установке большой игры. Многие твердотельные накопители также предлагают массу места для хранения. Как минимум ищите 2 терабайта места. Многие игры в наши дни занимают много места, поэтому наличие большего объема памяти сразу же очень помогает. Да, комфорт имеет значение. Наблюдая за важными игровыми советами, люди часто упускают из виду важность комфорта. Имейте в виду, что вы будете играть на этом устройстве долгие часы подряд. Вам понадобится ноутбук, который можно носить с собой и играть, не жертвуя комфортом и осанкой. Убедитесь, что он не слишком тяжелый и клавиатура не слишком мягкая. Проверьте тачпад, чтобы проверить, насколько он отзывчив и есть ли у него какие-либо жесты для быстрого использования. Откройте для себя еще больше игровых советов сегодня. Поначалу покупка приличного игрового ноутбука может показаться запутанной. Однако этого не должно быть. Просто следуйте этим советам по играм, чтобы получить устройство в пределах вашего ционового диапазона но при этом предлагающие лучший игровой опыт. Сделайте ставку на мощный графический процессор, процессор, хороший экран и твердотельный накопитель. Не забывайте о комфорте и не выходите за рамки своего бюджета. Конечно, получение игрового ноутбука – это только начало. Прежде чем приобрести новый ноутбук, ознакомьтесь с различными руководствами и примите правильное решения и вы точно будете знать, как обновить свою игровую установку и выбрать лучшие игровые аксессуары для покупки.